Здравствуйте, дорогие Близнецы по Солнцу и Близнецы по Восходящему Знаку! Добро пожаловать на астрологический прогноз на август месяц! Дорогие Близнецы, мы входим в месяц, когда будет достаточно сильным общение и отношения с близким окружением. Прямо в начале месяца, 1 августа, в Меркурий перейдет знак Льва. Этот переход увеличит вашу уверенность в себе. Выражая себя, вы можете вести себя смелее и с большим энтузиазмом. Меркурий во Льве окажет поддержку тем, кто занимается искусством, а также поможет выделиться в обществе. В этом месяце вы можете захотеть привлечь всеобщее внимание, дорогие близнецы. 12 августа Венера тоже перейдет в знак Льва. Вследствие этого возрастут творческие способности и коммуникабельность. Могут возрасти контакты с вашим близким окружением, соседями, братьями и сестрами. Вы можете принимать гостей или ходить в гости. Могут укрепиться связи с вашими родственниками, находящимися вдалеке. Возможно получение хороших новостей от родственников или братьев и сестер. Дорогие близнецы, это хороший период для того, чтобы отправиться в поездку или путешествие. 18 августа образуется соединение Венеры с Юпитером во Льве. Это очень благоприятный день. Если вы собираетесь подписать новое соглашение или пуститься в новое предприятие, то можете использовать этот день вместе с насыщенным влиянием планет во Льве. Наряду с этим в этот день возможно развитие очень хороших событий в связи с братьями, сестрами или близким окружением. 10 августа в знаке Водолея произойдет полнолуние. В период полнолуния Водолея Будут возможны перемены в связи с вашими зарубежными делами, высшим образованием, издательской деятельностью, средствами массовой информации. Вы можете добиться ожидаемых результатов от дел, начатых ранее. Если у вас имеется судебный процесс, то возможно появление новых событий в связи с ним. Так как это полнолуние образует квадрат с Сатурном, то оно привлечет внимание к темам ответственности вы можете столкнуться лицом к лицу с вопросами, которыми пренебрегали. В этот период необходимо вести сбалансированные отношения со старшими в семье и другими авторитетными лицами. Возможно увеличение ответственности в связи с работой, дорогие близнецы. 15 августа ваша планета Меркурий перейдет в знак Девы. С этим переходом энергии немного изменятся вы можете склониться в сторону тем, связанных с домом и семьей. 23 августа солнце также перейдет в знак Девы. Это указывает на то, что вы будете расходовать свою энергию в основном на темы, связанные с домом. Вы можете работать на дому, может возрасти общение между членами семьи. Новолуние в Деве 25 августа поддержит новые начинания в этой сфере. На первом плане будут находиться вопросы, связанные с домом, такие как купля-продажа недвижимости, переезд, аренда помещения. Действие этих влияний будет еще более ощутимо на первой неделе сентября. Также могут превалировать темы, связанные с членами семьи и родителями, дорогие близнецы. Таковы общие влияния месяца.